Главное в жизни – это отношения, отношения между людьми. Это самое главное. Не работа, ни дети, ни научные достижения, ни религии, не государство, а отношения между людьми. Отношения между людьми. Отношения между людьми. Все отношения между людьми. Между всеми людьми. Всех возрастов. Пока мы так рассматриваем. Вот возьмем вроде бы такую простую вещь. Человеку нужно, ну, занимается, допустим, бизнесом. У него какое-то производство. То есть, причем чем здесь отношения? И почему отношения здесь можно, нужно поставить на первое место? Как-то не стыкуются. И многие не понимают этого. И не ставят в своей деятельности... Но я специально взял вот бизнес, как вроде бы то, что далеко вообще от, наиболее далеко от отношений. А все просто. Все очень просто. Вот представьте, вот завтра у него, допустим, у бизнесмена, завтра встреча с каким-то человеком, подписание какого-то документа, важного документа для его бизнеса, для его дела. Он подготовил юридическую часть, исследовал там, изучил, собрал информацию об этом бизнесе, об этом человеке. То есть он готов сделать дело. Он настроился на деловую часть своей вот этой вот этого этапа жизни то есть ему нужно завтра обязательно как-то решить этот вопрос если он именно так подходит к этому вопросу что главное для него завтра совершить именно эту сделку решить этот вопрос эту задачу то вероятность того что это произойдет действительно так как он хочет небольшая. Ну, в лучшем случае, допустим, 50 на 50. Все может быть. Разные ситуации, конечно, бывает и более шеверный процент, но это все-таки не 100%. А почему? А потому что он неправильно поставил задачу. Он неверно поставил задачу. Он не учел того, что главное в жизни – это отношения. А вот как ставится задача верно. Верно задача, задача следующим образом ставится. Мне завтра нужно выполнить вот это дело. Но это второе. Первое. Мне нужно построить дружеские отношения с этим человеком. Я завтра впервые встречаюсь с новым для меня человеком. И мне нужно с ним построить добрые, уважительные, дружеские отношения. Это моя задача в этой жизни. Построить добрые, уважительные, дружеские отношения со всеми встретившимися людьми. То, что вопрос отношений, он главный в жизни. Все через отношения надо рассматривать. И если он так это скажет, что не просто скажет, а ощутит это, прочувствует, если это является его жизненной позицией, то он завтра придет навстречу в соответствующем настроении. Если вы ставите задачу построить добрые, уважительные, дружеские отношения, то вы же по-другому будете себя готовить и вести переговоры. Вы по-другому будете разговаривать. У вас будет другая интонация. Другой взгляд. Другие слова. И вы построите эти отношения. Но как минимум создадите контакт в результате которого обязательно решится и этот вопрос. Дело второе. Первое отношение. И так во всем. Идете сдавать экзамен, то же самое. Настройтесь. У вас состоится беседа с преподавателем. Так вот, поставьте задачу, Построить с ним добрые, уважительные, дружеские отношения. И ситуация будет другой. Некоторые женщины интуитивно это ощущают и используют свой женский шарм для того, чтобы задобрить преподавателя. Но это, как правило, чисто так, на интуиции, без осознания. А вообще-то это как раз элемент, один из элементов, неосознанных, правда, глубоко, но тем не менее, элемент верного подхода. Построить надо добрые отношения, и через это уже выстраивать все остальное. И так можно рассматривать любую сферу жизни, везде и во всем. В семье, ребенок, в семье. Ребенок какую-то решает задачу. Вам нужно вмешаться в процесс и помочь ему решить эту задачу. Допустим, он неверно что-то видит, не так понимает, и вам хотелось бы, чтобы он сделал именно по-другому, как вы считаете нужно. Ну, будем считать, что вы верно видите, как нужно сделать. Так вот, если вы поставите задачу построить с ним добрые отношения в данный момент, дружеские, добрые, уважительные, то ситуация наверняка будет положительной. Или он вас убедит в том, что его позиция более верна. Или вы, то есть вы в любом случае найдете более оптимальное решение данной ситуации. Понимаете? Везде и во всем. То есть отношения ⁇ это основа. Именно так надо подходить ко всему. Вот вы здесь собрались для получения знаний. А вот представьте, если бы вы пришли, с мыслью построить добрые, уважительные отношения, дружеские, со мной и со всеми присутствующими. Какая была бы атмосфера? Вот вы каждый бы пришел с такой мыслью. Добрые, Да. Была бы атмосфера другая. Она и сейчас неплохая. Я благодарю вас за это. Но было бы еще лучше. Представляете, вы шли с такой мыслью. А чем лучше атмосфера, чем она добрее, чем дружественнее, тем лучше решаются все вопросы. Все, в том числе и получение знаний. То есть видите, во всем отношения нужно ставить во главу угла. Ведь человек развивается именно через отношения. Через отношения он становится человеком. Притом через отношения с себе подобными. Не через отношения с животными. Хотя это тоже развитие, но небольшой процент. Не через отношения с природой. Не столь на рыбалке на охоте человек развивается. А именно во взаимоотношениях с другими людьми. Вот это вот нужно взять за основу жизни. Что главное в жизни — отношения. И что бы у вас тогда не происходило, встреча с молодым человеком, пожалуйста, тоже с этих же позиций. Подходите к этому именно так. Судьба ко мне подводит молодого человека, чтобы я построила с ним добрые, уважительные, дружеские отношения. Это основа. А дальше посмотрите, что получится. Но это с этой целью. Не для того, чтобы с ним потусоваться или решить какие-то там финансовые свои вопросы. Или примерить на предмет замужества. Нет, не для этого, а построить сначала отношения. Ставьте такую задачу. Потому что самый высший пилотаж жизни человека, это когда он, уходя из жизни, вокруг себя видит только добрые, уважительные, дружеские отношения со всеми встретившимися в его жизни людьми. Вот к чему надо стремиться. Это и есть высочайшая мудрость. И вот на этом фоне отношений, вот на этом пространстве отношений есть вершина, есть уровень еще более высокий. И какой? Какой? Взаимоотношения мужчины и женщины. Это следующий уровень, еще более высокий. Это апофеоз отношений. Если все отношения это вот это поле нашей жизни то взаимоотношение мужчины и женщины – это высшая точка этих отношений. Высшая точка. И сотворить эти отношения – уважительные, добрые, дружеские, еще здесь любящие – вот это как раз высший пилотаж жизни. Вот к чему надо стремиться, вот к чему надо себя готовить. А что значит готовить? То есть вот эту основу взяли, да? Сомнения есть у кого-то по этому поводу? Принимается. Идем дальше. <coughs> Принимаем, идем дальше.